Здоровенько, меня зовут Андрей Сазинов и я приветствую вас на канале Сазинет. На этой неделе в Лас-Вегасе прошла выставка CS 2019, на которой компания LG представила свой самый инновационный телевизор на данный момент. Signature OLED TVR. Это первый телевизор, который может полностью сворачиваться, когда его не используют. То есть, когда телевизор выключен, гибкий OLED-дисплей диагональю 65 дюймов находится в свернутом виде в продолговатом ящике, который является одновременно и подставкой телевизора. А как только телевизор включается, экран начинает выезжать из этого ящика. Этот процесс занимает около 10 секунд и происходит практически бесшумно. Можно было бы подумать, что такая конструкция ненадежна. Однако LG заявляет как минимум 50 тысяч циклов сворачивания-разворачивания и для своей новинки. Помимо рулона с самим экраном, в ящике основания также расположилась аудиосистема на 100 Вт, которая поддерживает объемный звук Dolby Atmos. Здесь стоит отметить, что также у телевизора есть интересный линейный режим, в котором панель прячется внутрь подставки на три четверти, а оставшаяся часть отображает меню управления музыкой и другие элементы, например, погоду, время и так далее. Но зачем вообще нужен сворачивающийся телевизор? На самом деле, тут достаточно все просто, ведь не всем нравится видеть в качестве центрального элемента своей гостиной большой черный прямоугольник. Вот поэтому производители сейчас Сейчас все больше и больше уделяют внимание эстетической части своих продуктов, чтобы те же телевизоры лучше вписывались в интерьер. Решение LG выглядит просто отличным вариантом, особенно если телевизор устанавливается не у стены, а где-то в центре комнаты, там, на столе, например, или, ну, на подставке какой-то специальной. Что не менее важно, телевизор Signature OLED TV R обеспечивает точно такое же качество изображения, как и более традиционные телевизоры LG. Панель здесь имеет разрешение 4К и частоту 120 Гц а также обладает широкими углами обзора и высокой контрастностью. Точная дата начала продаж и стоимость сворачивающегося телевизора Signature OLED TVR пока что не уточняются, однако ценник явно будет немаленьким. Для сравнения, 65-дюймовый телевизор LG серии Signature, ну, традиционный более, сейчас продается по 7000 долларов. Так что эта новинка вполне может затянуть и на десятку тысяч. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк этому видео, а также подписывайтесь на канал. Ну и прочие соцсети. ссылочка как всегда, в описании.